Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое экстренное видео. Как ты видишь по количеству вкладок, я активно работаю над очень объемным выпуском, поэтому его вчера и не было, просто-напросто не успел. Но прямо в разгар работы я увидел очень интересные и тревожные вещи, о которых ты как криптохолдер должен знать, особенно если ты держишь эфириум. Ну а если тебе нравятся такие важные быстрые обновления, не забудь поставить лайк, давай наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео, мне будет очень интересно. Приятно. Большое спасибо за поддержку. Итак, смотрю я на CoinMarketCap и вижу, что происходят очень интересные вещи с двумя монетами. OneInch, которая за последние сутки выросла на 8%, и Ren Protocol, который вырос уже на 4%. И я задался вопросом, почему именно эти монеты начали расти. OneInch – это агрегатор децентрализованной биржи, который анализирует разные источники ликвидности и выбирает из них самые выгодные курсы для пользователя. ARN протокол, в свою очередь, это открытый протокол, который позволяет пользователю перемещать ценность между различными блокчейнами. Например, из блокчейна эфириума в блокчейн биткоина. Интересно, почему они сегодня растут? Начнем с того, что за последнюю неделю DeFi протоколы и децентрализованные биржи и так растут из-за коллапса FTX. Люди просто-напросто начинают предпочитать децентрализованные финансы централизованным. Так, к примеру, Inch вырос на 300% в плане доходов и стал третьим самым быстро растущим протоколом в списке, как ты видишь на этой диаграмме. Но и это не самое главное. Интересно вот что. Если мы зайдем на кошелек того самого хакера FTX, который стал 30-м крупнейшим держателем эфириума, то заметим, что он начал продавать эфир. Он начал продавать эфир. Да, все началось 3 часа назад и он за эти 3 часа продал уже более 25 тысяч эфиров. Что ж, хакер FTX начал активно дампить эфир пишут в твиттере и делает это он он с помощью агрегатора one inch за последние 30 минут он уже задампил эфиров на сумму 15 миллионов долларов у него еще остается 270 миллионов долларов что же он делает он использует rand protocol в качестве моста между блокчейнами как мы видим в данных транзакций на rand protocol он дампит эфир через rand bitcoin через rand protocol хакер отмывает уже почти тысячу биткоинов прямо сейчас. Если что, RAN BTC это ERC20 токен, который привязан к одному биткоину. И его всегда можно поменять на биткоин. Что ж, я предполагал какой-нибудь план продаж для этого хакера и ожидал, что он будет делать это через Uniswap и потом какой-нибудь биткоин-миксер. Но вот этого я точно не ожидал. Он использует OneInch и RAN протокол для конвертации эфира в биткоин по самому выгодному курсу. Но что он будет делать дальше? Возможно, использует биткоин-миксер, ведь зачем тогда переводить свои деньги в биткоин? Будем наблюдать дальше и, конечно же, будем информировать вас о новых обновлениях прямо на этом канале. Поэтому подписывайся, если ты здесь впервые и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а я тебя предупредил, что хакер FTX уже начал дампить эфир и со спокойной душой могу продолжить делать свой большой обзор. Увидимся в нем совсем скоро.